Наш взгляд, кто такой планировщик, откуда их брать, наша миссия ⁇ это постепенно готовить этих людей. Техническое образование, все-таки понятно, почему, да, мы должны они знать оборудование. Опыт работы на производстве, чтобы они знали эти процессы, чего они планируют. Компьютер, понятно. Навыки программирования. Опять-таки наш опыт показывает, что никакой системы обычно не хватает, и какие-то простые отчеты, сводные таблицы надо делать. До сих пор остается последняя проблема. Есть коллеги, которые переводят, но прям так, чтобы это была библиотечка для планировщика, такого нет. При том, что на Западе такой литературы сотни книг. Ну, поэтому мы тех самых планировщиков, мы их готовим непосредственно на тех предприятиях, где они работают, то есть взращиваем в их среде. Обучить именно по книжке пока нереально.